Дорогие друзья, давайте с вами поговорим на такую тему, как социальная программа в компании Идеал и Даже здесь, на маленькой программе вы можете развиваться совершенно по разным стратегиям, потому что у вас вход открыт в любой стол. А моя задача показать вам, как же можно здесь развиваться. И вариантов здесь на самом деле множество. Давайте с вами разберем такой вариант, что вы начинаете движение с первого стола. И у каждого из вас есть партнерская ссылка и реферальная программа «До безграничности». То есть вы можете приглашать людей вот сколько угодно и управлять бронями, и не управлять бронями. То есть если вы брони не ставите, система будет расставлять ваших людей слева направо, как в неуправляемом маркетинге. Если вы будете ставить брони, естественно, все ваши люди Будут вставать по вашим броням. В любой момент вы можете переходить с неуправления на управление, и вы сами поймете, что управляя своим бизнесом, естественно, денег можно заработать гораздо больше, чем не управляя. Итак, вы внесли всего один раз 500 рублей. По два стало два человека. Вы автоматически переходите именно на второй стол. На втором столе, как только под вас стал человек, у вас идет 1000 рублей в накопление. Накопительный баланс нужен для того, чтобы вы не собственные денежные средства брали из своего кармана, а двигались именно из заработанных денег в компании. Также и ваш человек может сразу у вас купить второй стол. Со второго человека вы получаете уже 1000 рублей на баланс для вывода, а с третьего вы автоматически переходите в третий стол. На третьем столе только к вам встает человек, вы тут же автоматически переходите в основную программу «Идеал М» и у вас открывается ваш собственный клон, первом удвоителе, чтобы вы всегда могли именно двигаться по этим столам и зарабатывать до бесконечности 1000 рублей на втором столе, 2 и плюс 2, то есть 4000 на третьем столе. То есть за каждый пройденный круг вы зарабатываете по 5000 рублей. Согласитесь, это очень интересно. А сейчас мы с вами разберем вариант другой. Вы, к примеру, входите за 1000 рублей Сразу во второй стол. К вам встает первый человек накопление. Со второго вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. С третьего вы переходите в третий стол. И как только к вам встает первый ваш человек, у вас идет активация удвоителя. И ваш удвоитель станет по броне вашего спонсора. И вы автоматически переходите на площадку основную «Идеал М». Со следующего человека 2000 на вывод и 2000 на вывод. Это ваша зарплата. У вас есть ваш клон. Вы двигаетесь до бесконечности. И также за каждый пройденный круг вы зарабатываете уже 5000 рублей. А сейчас я расскажу вам о самом крутом варианте развития на данной программе. Вы входите сразу в третий стол. За 2000 рублей. И как только к вам приходит первый человек, вы сразу автоматически тут же переходите в основную программу «Идеал М». У вас активируется удвоитель. Это очень круто. А со следующего человека вам уже 2000 рублей на баланс для вывода. С третьего вновь 2000 рублей на баланс для вывода. А сейчас подумайте, под вашего партнера встал первый человек. Это он идет к вам на удвоитель, он идет к вам в основную программу, все ваши клоны, все ваши партнеры двигаются следом за вами, и вы зарабатываете здесь до бесконечности. Ваш удвоитель, естественно, закрывается. Как только под второго партнера встает также первый человек, вы переходите автоматически во второй стол, под вашими людьми. Встают люди, они переходят к вам в основную программу и вы зарабатываете полторы тысячи рублей уже на основной программе. О маркетинге основной программы вы можете посмотреть в следующем видеоролике, а сейчас у нас речь идет именно о социальной программе. За каждый пройденный круг вы зарабатываете здесь пять тысяч рублей до бесконечности. Плюс вы и все ваши партнеры переходят следом за вами в основную программу «Идеал-М». Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте, я буду рада ответить на все ваши вопросы.